Твоей теляшкой, черной как асфальт, спит младший сын, обнимется как с папой, молчу. И проклинаю тот февраль, когда с полком ушел на юго-запад. Ты улыбался, обещал звонить, но где-то там, в полях на Украине, оборвалась натянутая нить, и жизнь как нить оборвалась на мине. А младший ждет, наденет твой берет, мальчишкам вот так лицо небесно-синий. Объяснить, что попыт больше нет, Что он в бою погиб на Украине.